приветствую вас дорогие зрители и подписчики моего канала сегодня у нас с вами необычная тема каким образом можно увеличить начатое вязание в ширину если уже начатое вязание но ну, не хочется распускать но этот способ способ увеличить вязание в ширину не распуская уже начатое он подходит только для такого вязания когда у вас есть повторяющийся узор в данном случае вот такой узор, и он повторяется, то есть его легко удлинить в ширину. И сейчас я буду делать это впервые и покажу вам, как я буду это делать. Я думаю, что не только я, но многие сталкивались с такой проблемой и чаще всего приходилось распускать. Если вы вяжете разными узорами, бывают такие вязки, что здесь вот вначале один узор, потом другой, потом третий. В таком случае, конечно, придется все распускать, для того, чтобы увеличить в ширину. Но в данном случае, так как у меня достаточно простой узор, использован, вот я уже начала вязать летнюю кофточку, вот на такой длиннющей спице. Когда я связала, немножко расправила, я поняла, что мне бы хотелось, чтобы эта кофточка в будущем смотрелась более свободно, чтобы она лежала более свободно, не обтягивая. Учитывая то, что я вяжу из хлопка, а хлопок имеет свойство немножко садиться, надеюсь, что это не случится с этой кофточкой, все-таки он имеет свойство немножко, так как вязка, видите, она в виде резинки связана, все-таки немножко вот так уплотняться, в ширину я решила, что ширины мне недостаточно будет и придумала, как расширить вязание. Первоначально, прежде чем начать вязание, я связала вот такой образец и его распускать не стала. А теперь этот образец мне пригодился. Я думаю, что изменить ширину вязанного полотна мы сможем следующим образом. Провязав такое количество рядов, какое у нас и на образце, мы останавливаемся посмотрите вот здесь я вязала изнаночный ряд а здесь у меня как раз этот ряд не провязанный образец у меня на другой спице и сейчас я буду продолжать вязание захватывая петли вот этого образца то есть так как это изнаночный ряд вот это вязаное полотно у меня будет на правой спице а на левый будет мой образец который я буду сюда привязывать вот эта нить от образца она нам сейчас не пригодится потом мы ее закрепим Итак здесь кромочная в принципе ее можно снять а можно даже провязать вот здесь вот вместе то есть последнюю петлю в нашем полотне так я провязываю чтобы кромочные убрать сейчас они нам не понадобятся я провязываю последнюю петлю вместе дальше и вот эту первую петлю вместе с кромочной также провяжу вместе чтобы было аккуратно я вот изменю ее направление также провязываю вместе лицевой так вот таким образом мы начинаем соединять наши два вязаных полотна далее я вяжу также по рисунку в данном случае Вот так вот изнаночные. И так вяжу до конца ряда. Таким образом наш образец будет прикреплен к основному полотну. Вот таким образом получается, что свое вязание я удлинила на 4 рапорта, Так как на образце было связано 4 рапорта. Вязание перевернула. Может быть еще раз повторюсь, но этот способ, он хорош для такого вязания, когда вы вяжете полотно однородным узором. Тогда этот способ хорош. И только в том случае, если у вас остался образец, который вы связали, рассчитали количество петель и его не стали распускать. Почему в моем случае не хватило ширины? Я, наверное, связываю это с тем, что вот это полотно я стала выполнять более плотно. Надеюсь, что мое объяснение для вас было понятным. И если есть вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. Всего вам доброго, до новых встреч, пока!